Привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. И, наконец-то, наконец-то я села и снимаю это видео для вас. Так уж получается, что каждый раз, когда я собираюсь записать видео, мне приходят все новые новые заказы. Нет, это, конечно, классно, что мне приходят новые заказы, и я имею возможность подзаработать. Но каждый раз я чувствую, что у меня умирает маленький блогер. Ладно, на сегодня невероятно... Крутая тема, очень безумно интересная. Тема, собственно, посвящена классике, научно-фантастическому жанру. Этот жанр один из научно-фантастического жанра. Вот жанр называется киберпанк. Сегодня мы с вами узнаем, что такое киберпанк, если кто не знал. И сегодня я вам хочу рассказать о самом ярком представителе этого жанра, который называется Blade Runner, это «Бегущий по лезвию». И этот фильм вошел в Национальную библиотеку Соединенных Штатов Америки, признан там их местным конгрессом э, классикой научно-фантастического жанра. И как по мне, это вообще невероятный фильм, который включает в себя также невероятную музыку. В фильме затрагиваются экзистенциальные вопросы о смысле жизни. Ну и, собственно, давайте все-таки начнем. Итак. Все-таки, что же такое киберпанк? Киберпанк ⁇ это художественный жанр, который появился в начале 1980-х годов. Собственно, это научная фантастика, которая описывает ужасы компьютеризации мира, восстания роботов, ну и так далее. Конечно же, долго этот жанр прожить не смог, так как компьютеры и гаджеты различные вошли в обычную жизнь обычного обывателя, и жанр умер, потому что появилась компьютерная грамотность. И сейчас уже как бы сложно снять кино о восстании роботов, потому что все плюс-минус понимают, как оно вообще должно функционировать. Однако 80-е годы, это был тот период времени, 70 вот 80 -е, это был тот период времени, когда еще не было интернета, но люди мечтали вообще, представьте их сознание, они мечтали о том, что появится одна глобальная сеть, где люди смогут обмениваться информацией, стать ближе друг к друг другу и так далее, в общем, что весь мир объединится и не будет такого, что вот есть одно государство, есть другое государство, есть третье государство, и несмотря на то, что все это люди, между ними нет как бы ничего общего. Так вот, сейчас мир очень сильно изменился. Если, допустим, когда мне было 9-10 лет, я дружила только с людьми со двора, то сейчас мне 24 года и я дружу со всем миром. У меня есть там подписчики, друзья, с которыми я переписываюсь. Есть много людей, которых я не знаю в жизни, но те же художники, то есть клуб по интересам. Мы отлично общаемся в интернете. Недавно я посмотрела фильм, о котором уже упоминала ранее. Называется он Blade Runner, бегущей полезью. И этот фильм на меня произвел огромнейшее, огромнейшее впечатление. А сказать, что я готовилась к этому видео очень долго, для меня три недели это долго. Посмотрела я примерно месяц назад, и вот весь месяц я выискивала информацию, параллельно еще, конечно, снимала видео. Но я вообще настоятельно рекомендую в первую очередь всем посмотреть этот фильм, потому что он поднимает вопросы о смысле жизни. Но об этом немножечко попозже. Итак, давайте немного о фактах об этом фильме, который ярче всех демонстрирует этот жанр «Киберпанк». Он является настоящим искусством, классикой кино, и в нем играют потрясающие актеры. Кстати, которые многие из них были не признаны, дальше я расскажу. Что для меня стало просто, боже, эти актеры невероятно сыграли, а их не признали. Это капец какой-то. Первую версию фильма выпустили в 1981 году, но вообще всего версии фильма 7, потому что есть там режиссерская версия, есть версия кинотеатра, кинотеатра, ну и так далее, в общем. Всего их 7. Я посмотрела самую популярную версию, которая пошла в прокате, потому что режиссерские версии, они, как правило, более такие скучные. Я в этом плане не такой ценитель, я не кино-телеоператор, не, не режиссер. То есть я э, люблю смотреть на искусство глазами потребителя. Вот. Потому что с другой стороны я и так могу создавать искусство. В общем, тут сложная тема. Нельзя сказать, что хорошо, что плохо. Я посмотрела вот этот фильм, который был самый популярный вышел в прокате. И кстати, я вам хочу сказать, что фильм в прокате, особенно первый, провалился. В него вложили 30 миллионов, принес он 32 всего лишь. В начале, когда он только вышел, он вообще принес 6 миллионов. Если честно, я не поняла, что такое. Потому что фильм действительно шикарный. То ли они с маркетингом как-то не справились, то ли что, непонятно. Музыка — это вообще отдельная тема. Я вам настоятельно рекомендую послушать ее. Музыку писал греческий композитор Ван Гелис. На тот момент он находился в Лондоне. У них тоже там были некоторые разногласия. Но тогда это было зарождение Эмбиента, и Ван Гелис сделал себе имя. На том, что он записал такую, во-первых, шикарную музыку для Блайт Раннера, а до этого он сделал себе имя на том, что он делал Ambient. То есть сейчас, как бы, Ambient это чисто так музычка для успокоения. Да, она абсолютно некоммерческая, она не принесет денег тем, скорее всего, не принесет денег тем, кто будет ей заниматься. Однако в те времена Ван Гелис на этом сделал себе имя. Можете представить, как изменились вообще времена. Актерский состав он гениальный. Вообще актеры это одна из самых важных э, вещей фильма. Если говорить про второй, просто вышел вот, буквально недавно второй фильм Блэйд Раннер. Там все актеры просто отвратительно сыграли. Как для меня вообще полный, я не знаю, я им не верю. Но те актеры, которые тогда во-первых, кто это был у нас? Это был у нас Харрисон Форд, Хансола из Звездных Войн. При том, что когда я смотрела на игру Харрисона Форда в Звездных войнах, ну он такой, он вообще был электриком. Начнем с этого. И в Голливуд он попал чисто случайно. Вот. И вот от него несет вот это вот какой-то, знаете, вот я электрик такой, роботяга, вот, вот это вот есть у него такое. Но в этом фильме он раскрывается абсолютно иначе. Абсолютно. Более того, он даже спорил с режиссером, потому что вообще в чем заключается суть фильма. да? Фильм ставит вопросы, кто я. Я человек или я репликант? Репликант это роботы, которых специально создали для каких-то работ, на которые люди не согласны. у их в космос посылают ну и так далее. А вы знаете, фильм остался загадкой. То есть непонятно, кто он. Он человек или он робот? Он репликант? В книге было четко описано, что Декер репликант. На это указывают некоторые сюжеты из этого фильма. Однако... Харрисон Форд посчитал, что Декер должен быть человеком. И сыграл его так, словно он человек. И мне самой, например, логично, что Декер, он должен быть человеком. У него такие... Вообще, Харрисон Форд, он вот так безупречно сыграл эти глаза, этот взгляд. Это просто что-то невероятное. Насколько игра актера может передать вообще суть несмотря на то, что по сюжету якобы на это говорят некоторые детали, но об этом я узнала. То есть в фильме не совсем понятно, не стыкуется, потому что образ четко прослеживается главного героя, что он человек. Однако детали как-то наводят тебя на мысли, что он робот. И вот этот персонаж, он сомневается: а кто же я? Я робот или я человек? Вот. Харрисон Форд бесподобно сыграл эту роль, и он очень сильно ссорился с режиссером, потому что он считал, что главный герой должен быть человеком и вести себя как человек. А режиссер считал, что декер должен, должен быть роботом. Ну, я думаю, что все-таки победил Харрисон Форд, потому что спустя много лет, уже вот буквально недавно сняли второй плейтранер где Харрисон Форд тоже там снялся, и он был уже старенький И ну, очевидно, что по сюжету репликанты, роботы, не живут больше четырех лет. И если он уже там старенький, то во втором Blade Runner, то, соответственно, он все-таки человек. В общем, у них такая получилась несостыковка, но Харрисон Форд сыграл просто бесподобно, бесподобно. Дальше Шон Янг сыграла репликанта, которая узнала о том, что она репликант, а она всю жизнь думала, что она человек. И она приходит к этому Декеру и говорит: вот, посмотри. Вот фотография, где я сижу с мамой. А все ее воспоминания и мечты и так, далее, и так далее репликантам вообще имплантируют. То есть они не их. И когда она узнает о том, что она репликант, это такой невероятный момент. Там, знаете, там не было такой драмы явной, вот это все сопли, слюни, но эти ее огромные глаза, которые показывают эту печаль эту экзистенциальную какую-то вот этот вот коллапс что я думала что я человек и работала в фирме обслуживая роботов и оказывается что я робот и это не моя мама и я не живорожденная и вообще кто я зачем я здесь? Это шикарный момент, как она смотрит на него этими большими глазами, и она не плачет, она просто вот, она бесподобно сыграла. Я вам серьезно говорю, я ей аплодирую, что это то, почему мне не понравился второй «Плейтранер», потому что там актер забыла как его зовут, он пытался изобразить эти эмоции, но у него постоянно было лицо такое робот или человек? То есть ему вообще не верят. Я смотрю на него, и я вижу, что он там с девочками по Калифорнии колесит на какой-то тачке, но он ну, никак не подходит под эту роль. Он не может э, показать всю эту драму, спектр этих эмоций, этих чувств, что, боже мой, мне осталось жить там два года максимум. Если я там, ну, несложно посчитать, да, если они сейчас это прекрасно знают, сколько репликантов живут. Если я там живу всего 4 года, и я там прожила уже 2-3, то получается, мне остался жить год, и я вообще не человек. То есть настолько классная игра актера, я, конечно, тоже, да, Шон Янг классный. Так вот, вдумайтесь. Я прочитала, что это актриса, которая бесподобно сыграла в первом Лейт-Раннере у нее еще такие черты лица красивые и так как это жанр киберпанк на нее еще надевали разные наряды такие которые вот стилистически подходят к этому фильму это просто было бесподобно прически такие делали так вот Шон Янг получила две награды за всю свою жизнь за худшую женскую роль которая называется золотая малина я была в шоке. Да ей надо лучше, ей надо Оскара дать. Я вообще не понимаю. Этот фильм стал классикой. Она одна из главных актеров в этом фильме и ей дали худшую женскую роль. Я просто не понимаю этот мир. Как это вообще возможно? В общем, я не знаю. Дальше идем по актерам. Рутгер Хауэр, к сожалению, он уже умер в 2019 году. Это был нидерландский актер, режиссер, продюсер, сценарист, тоже очень талантливый мужчина, и он тоже идеально подходил на роль этого репликанта, который сбежал, и он хочет отомстить, и он хочет как-то это. И знаете, что самое интересное, он полностью переписал свою роль. Я не знаю, какая роль была в оригинале, но он сделал своего персонажа более таким зловещим, более таким уверенным. То есть, ну вообще, я не знаю, у него и внешние данные, он такой высокий блондин, да, это видно по фильму. И он идеально подошел на эту роль. Просто он с ней справился идеально. У меня нет и других слов. Далее. Эдвард Джеймс Олмас. Роль у него была достаточно невзрачная то, что меня поразило в его биографии, это то, что он, будучи американцем из Калифорнии, 10 лет назад получил мексиканское гражданство. И не понимаю, зачем американцы ехать в Мексику, в страну третьего мира, если... Если ты американец, ты уже никак не отвертишься от своего гражданства. То есть налоги ты по-любому платить будешь. Так еще получаешь миксик. Ну, в общем, ладно, это не мое дело. Просто меня это поразило, я это вам решила рассказать. Кстати, знаете, что самое интересное? Второй плейтраннер, это который мне не понравился. Хотя они тоже эм, они попытались передать эту нуарную киберпанковую атмосферу, налепили, сделали из Пежо летающий автомобиль. Непонятно, почему они взяли Peugeot для этого, это выглядело странно, но да ладно. Вот, в общем, взяли этого чувака на главную роль, у которого такое лицо постоянно вообще, оно просто не меняется. Вот, и, в общем-то, этот фильм получил успех, этот фильм рассказывает про 2049 год, и он получил успех. они, они собрали что-то с чем-то миллионов долларов в В принципе, для такого фильма это неплохо. Также я вам еще хочу рассказать немного, а вообще какие есть характеристики кибер... киберпанка и тоже сравнить это с Блэйдраннером. Я просто посмотрела другие э, фильмы с Киана Ривзом, тоже из 80-х годов киберпанковский. Я вам могу сказать, что... Возможно, если бы не было Блейд Раннера», этот фильм был бы неплохим, эти фильмы были бы неплохими. Однако, все таки после того, как я посмотрела Блейд Раннера, я уже... Знаете, это как ты смотришь фотографии «Феррари», а потом переключаешься на, на какой-то старенький BMW, и БМВ он классный, безусловно, но ты просто смотришь и понимаешь, что он уже не такой блестящий, и, в общем... Все познается о сравнении. Собственно, чем характеризуется киберпанк? Это мрачная антиутопическая реальность, очень нуарная атмосфера, темная музыка. Вот. Кстати, некоторые кинокритики, когда только вышел первый Blade Runner в 80-х годах, Некоторые, некоторые кинокритики сказали, что из-за того, что было слишком много эффектов, они не смогли увидеть суть фильма. Я думаю, вот это да, господи. Во-первых, там не было слишком много спецэффектов. Возможно, из-за того, что я это смотрю уже в современном мире, где, в принципе, вообще особо и нет режиссерской работы в кино, кино уже мертво есть только спецэффекты, все эти студии, эти спецэффекты, 3D и так далее, все это, в общем, мелькает, мелькает, а сути там реально никакой нет практически нигде, то в этом фильме, там, поверьте, со спец... там, во-первых, не так уж и много этих спецэффектов по сравнению с современными фильмами, поэтому, может, тому сознанию в те времена показалось, что слишком много спецэффектов, но мне сейчас просто это как-то такое. Кстати, чем еще отличается киберпанк от классических антиутопий? В классических антиутопий, как правило, есть тоталитарный режим, где люди наглухо просто закрыты в этом режиме, их держит правительство за овц, которых они стригут и особо взамен ничего не дают. В киберпанке, наоборот, все государства канули, они пали. И есть что-то такое одно, очень такое странное, то есть люди как бы сами по себе и при этом технологии везде. И Киберпанк еще очень сильно показывает, очень ярко показывает вот это вот критерий дозу. хай tech low life. То есть low life это низкая жизнь, когда людям там даже на еду не хватает денег, а хай-тех это типа высокие технологии. То есть Высокие технологии есть, цивилизация как бы есть, но большинство людей живут просто отвратительно, у них ни на что не хватает денег. Так вот, киберпанк, он именно пропагандирует вот эту вот идею, где каждый сам за себя, в то время как в классических антиутопиях все это сводится к тоталитарному режиму. Также годный киберпанк отличается высоким художественным исполнением, это то, что мы увидим в Blade Runner, И высоким цинизмом, потому что там вещи как бы не возмеиваются и показывают, на самом-то деле цена обыч... человеческой жизни обычного человека, что на самом-то деле тебя могут сделать роботом, дать тебе всего лишь четыре года жизни, хотя ты можешь, как бы... хотя они могут сделать и больше вот, отправить куда-то в космос и сиди там, исполняя миссию, при этом тебе внушить воспоминания, которые, которыми обладает человек, так что ты полностью будешь чувствовать себя как человек, тебе придать телесность, все тебе сделать, но ты все равно будешь роботом. То есть ты будешь чувствовать себя абсолютно как человек и даже не будешь подозревать, что ты робот. Однако ты остаешься роботом, роботом, и ты умрешь через четыре года. Вот, потому что тебя так сделали. Также в Киберпанке всегда главный герой это человек, который живет где-то на задворках этой жизни, вообще ему не ни деньги, ничего ему не нужны от этого термина Low Life. Собственно, точно все это прослеживается и в других фильмах, которые, которые я смотрела в жанре киберпанк. Также в киберпанке очень часто стираются грани между добрым персонажем и злым персонажем. Мы это можем увидеть в Blade Runner, когда один из леприкантов, который хотел убить декера, там началась с ними погоня, но так как... Срок этого жизни этого леприканта подходил к концу, когда он словил Декера и уже готов был его убить, он его спас. Спас, прочитал ему морали о том, что вы люди вообще не цените свою жизнь, вы не живете в моменте, вы создаете роботов и так далее. В общем, прочитал ему всю эту лекцию и умер. Да, это и там такой красивый кадр все это показывает. То, что на самом-то деле мы его считали весь фильм как бы типа как плохим героем, а на самом-то деле он просто преследовал одну цель спасти себе жизнь. И когда он понял, что он уже умирает, он спас эту жизнь другому человеку, который его в итоге преследовал. Вот такие вот дела. В общем, вот такие вот какие-то интересные умозаключения лично у меня. Я вам настоятельно рекомендую, как вы уже поняли, посмотреть этот фильм. У меня уже немного сел голос. Я очень давно хотела снять это видео, я к нему готовилась. Да, ну вот постоянно то иллюстрация... Кстати, я, я проиллюстрировала одну книгу, где... Главный герой, маленькая девочка, была инвалидом на инвалидной коляске. И каждый раз, когда я рисовала иллюстрации, там было немного иллюстраций, я думала о том, что блин, насколько же все-таки мне лично мне повезло. А у меня есть знакомые, которые прикованы, скажем так, к своей квартире, да, то есть им сложно выйти на улицу. Есть у меня такие знакомые и очень хорошие даже когда-то мы дружили хорошо, я всегда осознавала ценность своей жизни, ценность своего здоровья. И я, наверное, просто хочу еще раз вам напомнить о том, что это очень важно — следить за своим здоровьем, стараться как-то более правильно питаться, улучшать качество жизни. Когда я смотрю, вот в Украине горел Чернобыль, когда я смотрю на это, я думаю, боже мой, боже мой, как можно вообще, кто это делает, господи, поджигает все эти леса, кто не знает, да, просто меня смотрят ребята из Белоруссии и из России, вот, и вообще из всего мира, я смотрю по геолокации, то есть русскоязычные ребята со всего мира. И вы знаете, я просто в шоке. Где ценность человеческой жизни? Где она? Ее нет. В общем, ладно, это такие умозаключения у меня интересные. В общем, я надеюсь, вам было полезно это видео. Посмотрите, пожалуйста, фильм, потому что он реально классный. По крайней мере, вы хорошо проведете время. И увидимся с вами в следующих видео. Все, всех люблю, всех обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и так далее. Все, всем пока.